Привет! Была на премии, да? К сожалению, не успела. Времени а вот сейчас вот ты с какой целью приехала сюда? Тусовка, общение, знакомые лица, знакомство. А, вот ты смотришь, вообще по телевизору смотрела премию Music Box? Ни разу не смотрела. Ну, когда-то, конечно, в интернете попадались кадры, Ну интересно, очень здорово все происходит. А что ты слушаешь вообще? Может быть, у тебя есть какие-то кумиры в музыке? Вообще, люблю очень высокую музыку и классику, в том числе ну, Уитни Хьюстон, Майкл Джексон, но я не против послушать музыку Нюши, например, или Димы Билана. Я вообще меломан, на самом деле, все могу слушать. Это больше классика, а ты играешь, может быть, на каких-то музыкальных инструментах? Я учусь в колледже на факультете ударных инструментов. Ты расскажи об этом поподробнее что рассказать? Поступила в колледж, играю, очень много произведений классических, в том числе джазовых, на таких инструментах, как маримба, вибрафон. Ну конечно, у меня основная профессия певица, и очень много выступаю в различных местах, у меня более 10 клипов, и большинство набирает очень много просмотров, и активно продвигаюсь. А расскажи, ну, может быть, как найти тебя, как называются песни новые? Вот как раз у меня есть татуировка. Виолетта. Да, именно такое имя у меня э, сценическое, но... Расшифровка Виолетта Дядюра. Я дочь известного дирижера, композитора и хореографа Эдуарда и Элеонора Дидюра. У нас очень талантливая семья. Ну, папа, естественно, музыкант, мама в этой сфере крутится. Очень активно продвигаемся. Мне нравится путь мой. Ну, музыка-то твое, да? Да.